Скажу. Скажи что-нибудь. Что говоришь? Скажи что-нибудь. Я рот твой льбал. Зря сказал. Почему? Я сохранил. Что? Я подожди, сохранил. подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Чувак, пожалуйста. А, я не имел ввиду тебя, типа... Ай, блин. 100. Чувак, я... можно удалить как-нибудь? Может, что-то надо Нет. сделать для... Пожалуйста. Нельзя Чувак, я не 100. подумал, я не знал, что ты, блин, снимаешь. Ха. Чувак, пожалуйста, блин, парень, пожалуйста, у меня Ой, жена парень, есть, так, так, у меня жена и дочка двухлетняя, сейчас. жена тоже маленькая. Так. Чувак, хватит, пожалуйста, не обрабатывай мои записи. Вот. Блять, сука, юп твою мать, пожалуйста, блять, это точно я. Да, ну классный, блядь, чувак Да бля, я не знал, что ты Блядь Так, чё, да? Блять. Как называется канал на YouTube? Называется блядь. хуй слези, тупая мразь Гнида ебаная О, Ты опять снимал? На ёб твою мать, чувак mm -hmm. Ну ты хоть предупреждай На ёбаный в рот, блядь Чувак, ты же не будешь никому это показывать? Буду показывать Бля -у -у -у. <сида> <сида> <цяда> На YouTube выложишь, пожалуйста Конечно Запись телефона <сида> на ютуб выложишь напрямую а... <хида> Мне так волос нету Я выдираю последний Сейчас Блядь Сука Чувак, можешь мне заплатить тебе что-нибудь У меня а... есть 700... 700 рублей Куда слать? Не надо, не надо Давай, пожалуйста, ну, удари, пожалуйста, эту <сида> семку мне реально стыдно будет, то, что я обсирал такую чмоху, как ты. Серьезно. Серьезно. Я же не чмо. Ну да. А че говоришь, как ты? Да я по приколу. Забей. Это приколы. Современные приколы. Школьные, школьные скажи. Ч? Школьные, скажи. Школьные, скажи. Да. Понятно. То есть 5. ты считаешь, что что вот этот кал выложишь, кто-то его будет смотреть? Конечно. Я хочу тебе упредительно сказать, что нет. Не буду смотреть. Почему? Почему? Потому что ты снимаешь с телефона экран. Это уже сразу как бы. Только ну да, слабо... Нет. Есть в интернете гораздо больше более интересного контента. контента и я, более знаю, я, знаю. я пошутил. Я пошутил. Чего просишь? Пошутил, я пошутил. Я тоже пошутил, когда говорил, что я шутил на тему того, что не считаю тебя Ну ладно. В общем, хорошего дня! Спасибо. Ты откуда, друг? Все. Это потому, что Макс Асабин меня попросил только. Это только потому, что Макс Сабин меня попросил. Ну ладно, ребят, спокойной ночи. Хорошего дня. Да нет, нет проблем, Аксасасамит. Ты все-таки модератор на моем канале. Я не могу же тебя отказать. Ладно, ребят, все спокойной ночи. До свидания. Э, вот и рулетка была. Надеюсь, как, кстати, рулетки не будет. Вот она. Вот, в общем-то, и все. Раскусил 4-слойку? Нет. Ну все, ребят, давайте. Рулетка высшего качества. Это как бы рулетка, но как бы на 10к, да. Все, ребят, давайте. До свидоса. Я вырубаю. Следующий на к да. Ну ладно уж, на 45к. Да, спунер. Я вроде тебе уже выдал випку. Ну, может, я ошибся ником. Я вводил его так же, как ты задонатил. Но потом разберемся. Дам тебе, короче, випку. Все, давай.